Привет, друзья! У нас очередное видео на канале Капитан Герман. И я хочу сделать такой небольшой выпуск, посвященный бытовухе. Уделить особое внимание жизни на лодке, покупке продуктов, ценам, как это все происходит. Ну и вообще, чем занят день. Поэтому мы сделаем такой формат. Один день на лодке, но с упором на бытовуху. Ну что... Умываться, ну, конечно же, некоторые моменты я вам показывать не буду. Сегодня был один из тех немногих дней, когда ночью не наливает дождем. Обычно здесь среди ночи подливает, поэтому, если есть желание постирать белье, то на ночь его увешивать не нужно, потому что с утра вы получите точно такое же мокрое, как и стиральные машинки. Вот в таком формате жизни на воде есть огромное количество плюсов например то, что можно с выйти взять чашечку кофе, посидеть посмотреть на вот, вот на вот это все и начать день без суеты тогда есть шанс что ваш день будет эффективный и продуктивный мне кстати часто говорят Сережа, ты уже наверное в Панаме прирос, к сожалению так оно и есть, потому что а, идти некуда Например, сейчас ситуация такая, что для того, чтобы выйти из Панамы, вам нужно иметь подтверждение на вход в другой стране. Давайте сейчас возьмем, посмотрим на карту, что здесь есть вокруг. Берем север от Панамы по Атлантической стороне. Коста-Рика, Лимон, ужасное место. Вообще жуть, туда нечего вообще идти. И, собственно, все. А дальше там какие-то села никарагуа ну в общем здесь идти некуда можно в целом перейти на тихоокеанскую сторону скажем так максимальная точка куда отсюда можно пойти это наверное costa рика с галфита но она на самом деле от вот этого вот ничем не отличается только даже наверное хуже потому что деревенька маленькая и это вот, наверное, если бы мы перешли в Портабелло, у нас когда-то выпуск был, то оно бы выглядело, наверное, приблизительно. То есть такое село в середине ничего, с не очень развитой инфраструктурой. И не надо забывать, что Тихоокеанская сторона пустынная. То есть если здесь, на Атлантической стороне, скажем, где мы стоим в Панаме, зелено, птички, обезьянки, там будет просто такая полувыжженная земля. И делать там особенно нечего. Поэтому мы стоим и ждем, пока в Тихом океане откроются какие-то острова. Потому что сейчас там все закрыто. И до тех пор, пока ковид не внесет планы и не начнут открывать острова, мы будем вынуждены стоять здесь. Единственное, что мы, может быть, сходим в Бокас Дель Торо. То есть тут недалеко, там 150 миль, сутки переход. Может быть мы сделаем, но чуть-чуть попозже, потому что сейчас я разобрал лодку. Разобрал всю электронику и отправил ее Ростику в Германию на ревизию. Об этом выпуск, естественно, будет. Но ну, а пока мы сидим и просто ждем. Ну а сейчас вот прямо после кофе я обычно сажусь и начинаю разбирать комментарии, там на них на всех отвечать. Это у меня ежедневный ритуал. Как вы понимаете, вы видите, я практически стараюсь отвечать на все сообщения. Но иногда бывает, что я могу это делать не каждый день. Но обычно я выделяю специально там полчаса-сорок минут каждый день на то, чтобы поотвечать на все, что пишут. А иногда больше. О, забыл сказать. Мы сегодня будем стираться. И здесь со стиралками есть очень важный момент. Это связано с электричеством 220 вольт что запихиваем всякий шмот в стиралку все на час запускаешь он тут показывает что это занимает час отжим температурку ну и старт кнопочку все здесь как бы как обычно ничего не отличается за один цикл стиралка расходует где-то от 20 смотря сколько в ней загружено, там до 40 литров иногда даже 50 если большой длительный цикл Поэтому нужно проверять, чтобы вода была, и до того, как я запускаю стиралку, я обычно включаю воду, набираю полный бак, а с электричеством я сейчас вам историю расскажу, тут есть очень важный момент. Так, ну и для стирки открываем, естественно, воду, а теперь смотрите внутрь фильтра. Видите, какой он зеленый? Это на самом деле произошло буквально за пару дней. То есть тут за счет того, что на солнце стоит, с одной стороны он белее, с этой стороны он вообще зеленый. Но внутренняя поверхность там нормальная, я его разбирал. И туда внутрь ничего вот этого вот не проникает. Но, к сожалению, нужно, может быть, сделать какой-то чехол на него, потому что я видел, люди надевают чехол на фильтры именно для того чтобы он не цвел но это вот прикол жаркого климата когда фильтры внутри цветут и ничего с этим сделать нельзя смотрите здесь стоит обычная розетка на 32 ампера синяя европейская и 220 вольт естественно но хочу напомнить что в этом регионе розетки все вот такие это розетка на 110 вольт американская желтая розетка мама под 32 ампера европейская а вот эта желтенькая это американский стандарт на 110 вольт. Очень часто в маринах вот это 110 вольтовая используется, когда марины идут под американский стандарт, под 110 вольт. Напоминаю, что Панама это 110 вольтовой регион, такой как Америка. Только, только если в Америке вы сможете использовать только 110 в Панаме делают проще. Они берут две фазы и делают из двух фаз по 110, одну фазу 220. То есть для всего оборудования на лодке эта проблема не составляет. Но есть оборудование, которое так не работает. Например, в стиральных машинках моторы слива. Это бесколлекторные моторчики и им нужна определенная правильная частота. В Америке 110 вольт 60 герц европейский стандарт 220 вольт 50 герц в итоге получается 220 вольт 60 герц и некоторое оборудование за счет чистоты не работает большинство оборудования вообще по барабану поэтому учтите момент что если вы на 220 вольтовой лодке приходите в американский регион будьте готовы что вам нужен будет инвертор либо генератор для того чтобы стираться я стираюсь под генератором эти вот прищепки нормальные мы их покупали в таиланде а вот прищепки которые мы купили здесь вот эти их немножко по времени они пожили его два три раза вывешиваешь и смотрите вот эти вот все штучки обламываются потому что они разрушаются от ультрафиолета чем вот просто его так берешь так раз и она отламывается она вообще уже становится хрупкая поэтому вот так солнце влияет вот такой у нас бомжатничек. Вы, кстати, знаете, что во многих маринах запрещено так белье сушить. То есть, если это марина какая-то красивая, например, там в центре Кан или еще где-то, то вот такое вот просто не разрешают. Понятное дело, почему запрещают увешивать это все барахло на леера. Смотрите, как лодка выглядит со стороны. Смотрите, я хочу сейчас помыть лодку, но хотел вам показать одну штуку. Вот вы видите на столе пакет. сейчас готовлю всякую химию для уборки. И вот он несколько дней полежал, ну, наверное, не совсем несколько дней, неделю, вряд ли больше, полежал на солнце, смотрите. То есть солнце разрушает все. Просто полностью в труху. То есть это прямо, ну вот его можно лос... этими лоскуточками нарвать прямо. Вот видите. Это просто пакетик полежал, причем не на прямом солнце, он лежал под спрейхудом, закрытый и с пластиком в спрейхуде, который, в принципе, стойкий к ультрафиолету. То есть он его не пропускает. Понимаете, да? Выглядит как будто сегодня нужно сходить. За продуктами. А, ничего, три баночки пива есть на утро как раз. Так, готовим мы По-китайски йо цай. А пакчой это вообще на Гонконг Хуа. Он пишется как бак чой. Оттуда и пошла собственная информация. Он у нас, правда, блин, засох. И вот это вот ужасная история. Ну, так как еда вся закончилась. И сегодня она приедет в 12. В 12. Поэтому пока будет завтрак из того, что осталось в холодильнике. Вообще, готовить на кокосовом масле очень нравится потому что оно не так чтобы прямо кокосами пахнет но такой легкий легкий запах кокоса есть Тут есть две форточки вот когда их открываешь вот эту и вот эту вместе то как раз идет нормальное проветривание над плитой они хорошо сделали вентиляцию в лодке и прямо дым улетает вообще не остается. Ой, я забыл момент. Я хотел сварить яйцо. Вот так вместе с сосисками по-мужски оно и будет. Ну а чтобы эта вся штука была вкусная, нам нужен соевый соус. Вот пришел тот прекрасный момент завтрака. Итак, пробуем. Это реально вкусно. Я так понимаю, что сейчас у вас вопрос? А где же Дина? Давайте сделаем такой хэштег. А где же Дина? Как, как раньше. Я же говорил, что я острое люблю. Ну так, нервы хочет Ну чё, экологи, жду мудатских ваших комментов. поводу шкарлупок от яиц которые нельзя в воду выбрасывать всем ну и вот смотрите сейчас у нас уже половина первого дня что я успел встать проснуться выпить кофе разобрать комменты приготовить завтрак ну, может быть чуть-чуть поработать там буквально ну буквально совсем немного и все, и уже половина дня прошло, здесь 6 часов темнеет всегда, а сейчас по времени уже час дня, то есть осталось 5 часов и все, день закончен. И сейчас приехал сюда в Марину Карлос, который продает продукты, вы холодец видели, вообще без еды. Вот, и я планирую сейчас сходить к Карлосу купить продуктов, чтобы хотя бы что-то было. Я намного не покупаю там на 1-2 дня, потому что он приезжает каждый день и все время свежее. Нет смысла запасаться надолго, лучше взять там всего свеженького. А мы сейчас ходим, ну и я вам просто покажу те продукты, которые сюда приезжают и сколько это стоит. Ну что, маленький такой перерывчик. Я себе сделал чашечку кофе, допиваю и идем Карлосу. Который, кстати, себя называет Чарли почему-то. Карлосу кажется, что Чарли это круто на американский манер. Такой ковбойский продуктовик. Ну, Карлос, мне кажется, звучит вполне прилично. И я бы не менял свое имя на какое-то другое. Я за продуктами стараюсь ходить с пакетиком многоразовым. Ну, просто чтобы пакеты полиэтиленовые не использовать. У нас тут новый прикол. Заставили всех ходить в масках по Марине. Приехали прямо такие специально обученные люди. Человек 15 в таких со звездами с размером с мои очки на погонах прошли каждому и сказали что нужно носить вот это вот все но здесь нету правил касательно масок таких ну, медицинских или не медицинских просто закрываешься и все никто по этому поводу не парится но тем не менее здесь в марине нельзя сказать что это строго соблюдают но просят одевать теперь максимально часто Чарли, который продает продукты, он приезжает сюда каждый день в 12 часов, как раз в пик дня, и иногда привозит мне кучу всякого прикольного. Так, ну что, давайте знакомиться с Чарли. Оля, Чарли, киталь. Тодобейн, йокеру видео. Charlie, yo quiero un uh, precio para todos es comida. La papa, sí. 75 centavos la libra. Ajá. 75 a pound. Si, sí, no problema, yo traduzo, ah, sí. si. Sí. Okay. 75 centavos mandarinas? la mandarinas son dos por un dólar. Ok. Eh, sandía, dos dólares. ¿Para una libra? Toda. Oh. Todo, ah. ajá, es ajá entera. Esta sí vale 75 centavos la libra. Tenemos melón de este grande a dos cincuenta. Dólar. Piña, dos dólares. ¿Para uno o para, para libra? Una. Para una, una dos piña, dólares. ¿A okay. qué? Y limones, cinco para un dólar. Manzanas rojas, tres para un dólar. ¿Por qué este no local? ¿Este qué país? Es importado. A veces viene de Chile o de Perú. Ajá, ok. ¿Por qué? Pero este, ah... dice que es uh, Chile. Chile. Aquí dice Chile. Este no es posible comprar este aquí local en Panamá. No, no se puede cosechar. El clima. Ah, no este permite. mucho mucho mucho no, calor. Muy, sí, la pera también es Chile. Ajá, pera, okay. Las uvas también son de Chile. Tenemos zanahorias aquí también. Sí, pero este muy grande. Ok, ¿cuánto sí, es? Unos 25 la libra. Ajá, okay. Zanahorias. Ahora pimientos. 1,25 la libra también. Tomates grande, 1,25 la libra. Y el pequeño, 1 dólar la libra. Tiene cebolla roja, 1,50 la libra y cebolla blanca también. Ajá, está igualmente. No el momento. Esta es más cara siempre, pero ahora... Sí, hay... normalmente, normalmente este rojo en... es... El sí, precio, sí. sí, sí, Wow. ¿Cuánto este es? Es eneldo, Este vale... 3.50. Uh, full, full. Full. full. Ah, vender un dólar, dos dólares. Okay. Este full vale dos. ¿Pero Entonces qué es esto? Culantro. Culantro, este para Coulantro. frito. Es, ¿Para uh, qué? Para, de, para condimentar, para ceviche. Ah, para, ok. Es como cilantro. El Ajá. culantro y el cilantro. Son es más, más o menos sí. cejillo, ¿no? Similar, sí, similar bastante. Ajá. Menta, para sí. hacer mojito, cubano. Sí, sí. Para todos. Bolsa. Albaca. 150 Pencil. Y и это ромеро, а 150 ромеро да, sí, bueno. Sí. En espinaca un dólar. Ага. Aguacates dos доллара, la libra. Eh, dos, dos dólar, dólar uno. Ах, ah, este, Cada uno, ah, sí. okay, muy caro. Ах, си, и son nacionales ya, pero te están vendiendo los caros.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 Паналь. No sé sí. У Чарли на самом деле продукты достаточно дорогие, нельзя сказать, что они дешевые, но очень качественные, потому что он привозит импортные, а на местных рынках они продают только местные. Ну вот сейчас мы подойдем к корзинкам, где местная, и тоже с ценами будет понятно. Бананы, кстати, абсолютно спелые. Просто они, их надо будет съесть прямо здесь и прямо сейчас. Чарли, сколько это банана? Банана стоит 50 центов. Давайте посмотрим. Она стоит Это 1,75 литра. Окей. Это не банана, это платано. Платано, платано. Это парафрит. Ага. Патакон Да. Они делают Este es, es frita. Sí, se fríe con aceite. Charlie, ¿por qué naranjas aquí eh, gris? Porque en la naranja de acá es orgánica, cien por ciento. Solo la, la coges del palo, no le pones eh, color, este es químico. Ah, ok. Este, para importarlo Ajá. le ponen cosas para que duren y para que el color sea más bonito Esto sí sí porque de, muchas personas prefiero comprar este porque, porque este color esté más bueno estética sí sí pero, pero... es provocada por el hombre ajá porque con con productos naturales sí también químicos naturales hacen eso la banana también pasa esa banana para que ponga amarillo le ponen carburo ajá Es un químico natural que la hace muy amarillita, bonita. Sí, sí. Es este... la banana del árbol. Cuando tú ves una banana original, sí. no se pone nunca amarilla, amarilla. Se pone menos. Sí, un este... Un poco amarilla, pero no así. Lo mismo pasa con esto Pero Como... este más este bueno, este normal, normalmente. Es, es más natural. Más natural. Sí, okay. es un color natural. ¿Cuánto es? Son siete para un dólar. Ah, ok. Sí, nacional. Y esta... Sí, es, esta es una toronja no es naranja si si si si este diferente un dólar Ajá, para pero una la para una importada son dos para un dólar Ajá, para local y la esta siete para un dólar qué es ¿Ah? esto aquí este pescado o no carne ah, tengo carnes lomo de vaca tengo ah. un poco de puerco a cuánto es el ah. puerco vale cuatro la libra si sí. la carne cinco la libra de esta y tengo filete Especial de este a 6 la libra, ah, filete mignon. Sí, sí, este filete muy bien, y me gusta muy mucho, pero yo tengo... Y pollo, 1.50 eh, la libra. Ajá. Ok, sí. este medio pollo. ¿Para ti? Eh, no, ah, no, no, sí, no. Es medio, pero la libra vale 1.50. Aquí tenemos pescados, cojinudas. ¿A ¿Cuánto a, es? 2.50 la libra, ya está limpio. Ajá. Esto significa sí, que sí, está sí. todo limpio Cortar es limpio uh -huh. Estos son pargos rojos sí, pargo, este... pargo blanco Este muy bien, me bueno, gusta también. Dos cincuenta la libra Pargo blanco pequeño Pilete Filete de cazón Con... Tres cincuenta es la libra Es una especie de tiburón, pero chico Ah, ok, no pero grande. este bueno para comida sí es Filete okay. bueno. de cazón sí. Y camarones Ага, но эти камароны... Я много себе еды не покупал. Вот тут вот помидоров немножко. Por... Помодоры. <laughs> sí, <laughs> sí, sí, sí. И в Украине И лимонов 5 штучек. 50, .50. 5 5 5 okay, ну, есть еще одна задача, которую я сегодня буду реализовывать У меня закончился кэш и нужно ехать в Портабелло, это 20 километров отсюда И ехать в банкомат и снимать бабло Других вариантов здесь нет Платить можно только в ларьке на заправке там, пиво купить или что-то еще все никаких вариантов больше нету поэтому надо съездить в Портабелла и снять денег неудобно но сэляви естественно как обычно не в тему на телефоне закончился интернет и здесь это происходит вот таким вот образом вы покупаете карточку здесь четыре оператора стоимость Практически у всех одинаковая. Безлимитный интернет, 5 долларов в неделю, то есть 20 баксов за хорошую скорость. Единственный минус, нельзя раздавать. И это реально, блин, головная боль. И у некоторых операторов там нужно активировать каждый пакет э, после того, как пополнился. Э, для тех, кто не знает испанского, это может быть достаточно трики задача. У меня этой проблемы, естественно, нету. Но, тем не менее... Я пользуюсь TIGA, здесь он один из нормальных операторов, есть еще вот DigiCell из таких прямо популярных, но TIGA лучше и ты его просто пополняешь с карточки и у тебя все автоматически появляется. Вы можете посмотреть этот пин-код кстати мне тут говорят что нельзя карточки показывать вот смотрите видите тут все очень просто звездочка 312 а потом вот это вот весь длинный-длинный список номеров benvenido a tigo Синко, то есть пятерочку мы пополнили и сейчас на телефон начинает приходить огромное количество sms которые говорят о том что у вас пакет обновлен и целую неделю вы сможете пользоваться дальше а, по моему есть какой-то оператор у кого две недели но обычно все недельные и это реально блин задалбывает пополнять не забывать эти карточки купить а с а, интернета Вечно что-то не проходит, то ошибки, то еще что-то. Короче, с карточками самая нормальная тема и простая. У меня сегодня была идея, я хотел помыть лодку и заодно тузик, который я вытащил на саму палубу, его помыть, потому что он уже зацвел. Но так как одному его таскать там на пирс и с пирса тяжело, придется его мыть прямо на палубе и естественно потом и помыть заодно палубу. Проблемы хранения тузика на палубе. Во-первых, тузик вынимается всегда обросший из воды И вот это вот все придется сейчас отмывать Но это еще не проблема Если его открыть, чтобы в нем не накапливалась вода Посмотрите, сколько из него выливается песка вот этот Песок потом лежит на палубе ну на пластике еще ладно Если он на тике, то тик вот этого портится Короче, полная каха. Сейчас-то все надо смывать И заодно потом отмыть винт У меня есть крутая химия, я вам покажу Пример того как на палубе остается песок но это все конечно вымоется но если это так оставить то тику быстро придет капец вот это минус хранения тузика на палубе а если его хранить на воде он к сожалению обрастает настолько сильно что ничего с этим сделать нельзя прямо волосы висят у меня есть Он. этим лучше не дышать штука получается видите как смывается, прикольно тут надо еще будет домазать борта вот такие получаются можно взять щеточку которая уже облезла Потереть. вот шампунь это концентрат его много не надо здесь будет много пены в любом случае да-да это сливается прямо в море так не должно быть а в супермаркеты с пакетиками ходите со своими или покупаете на кассе А, понятно со своими все ходят да угу. а мусор сортируете а у вас не сортируют а всего в европе чуть-чуть сортируют да? А у вас нет Понятно. Я специально вас покалываю, потому что в яхтинге все шампуни biodegradable. То есть они для экологии совершенно невредные. Они все растворяются в воде, никаких проблем с этим нету. Влияние яхтсменов на экологию 0,0 и еще может быть 6 нулей впереди. А влияние основных людей, которые живут в Урбане, катастрофа просто. Поэтому здесь нужно думать о другом. Может переехать, распределить нагрузку на этой планете? Нет. Идея же другая, да? Все вокруг виноваты. А я нет. Для меня все сделали. А если не сделали, меня это не волнует. Короче, я вас подкалываю. Даже Грета е... И то на лодке переходила Лодка это не зло. Сейчас нету большого желания делать полную процедуру мытья. Я просто этим же шампунем помою. Я не буду вымывать здесь спереди дегризером. Я просто намоюсь шампунем. И этого достаточно, потому что это не то место, где я сейчас провожу больше всего времени. Мы развернуты, видите, бауин. Ходят люди. И я люблю больше стоять. Он стерн-аут. Кокпите там лучше, а здесь просто я его мою, чтобы не было грязи, чтобы она в тик не вдалбливалась. Просто было чистенько, но вот прямо супер, там розовенький тик не надо, я это сделаю в кокпите. Этого щетка должна быть мягкая, потому что жесткой щеткой портится тик. А мягкой щеткой я его просто аккуратненько. Мою минимально, там есть дегризер, он убирает. Кстати, момент по поводу количества шампуня. Вы видели, сколько его? Ну там, не знаю, 50 грамм максимум на ведро. А это все сливается за мойку еще 500 литрами воды, потому что я по счетчику смотрю, сколько воды уходит за мойку, еще 500 литров. Представьте себе, даже если бы это была самая ядовитая химия из всех ядовитых химий в этом мире. Какое ее количество растворяется, в каком проценте? Это вообще ничего. А если ее взять еще на количество воды, которая вокруг, не заморачивайтесь по этому вопросу. Это вся индустрия стандартизирована и на экологию она не влияет. Даже если все лодки будут мыть одновременно, ее не попадает столько в воду. Намного хуже это фосфатные шампуни, которые начинают действовать так, что разрастаются водоросли. Поэтому при возможности лучше покупайте бесфосфатные шампуни. Это то, чем мы действительно пользуемся и стараемся покупать. Также и биодеградейбл э, стиральные порошки. Потому что мне кажется, что это... Да, на этом нужно думать. Во всяком случае, это неплохо. А та химия, которая тоже биодеградейбл, ну даже если нет, попадает в море. Не парьтесь. думаете помыл лодку и все можно сесть выдохнуть выпить пиво а нет помните я договорился съездить в портабелло в банкомат и вот я сейчас лодку прямо вот блин при вас закрываю и в портабелло так как у меня нету ни малейшего желания туда ехать а ехать надо я решил себе взять у на и как вы понимаете Бегать я сегодня уже не буду и спортом заниматься я сегодня уже, конечно же, не буду, потому что хватит упражнений тех, что были у меня на лодке сегодня, хотя у меня были большие планы, если бы я не поехал в Портабелло, возможно, все бы было по-другому, но dinero finito. Ну что, давайте в этом выпуске сделаем небольшое лирическое отступление. Я вам напомню, что вам нужно подписаться на канал, потому что я начал делать розыгрыш призов. Я заметил, что большинство людей, которые что-то пишут и активно участвуют в обсуждениях, на канал не подписаны. Я прямо негодую. В ролике интервью с Эриком Баухаусом и Панама Cruising Гайд у нас был конкурс. И вот у нас есть победитель. Внимание! И в этом конкурсе победил у нас Алексей Майоров с комментарием. Мое желание посетить Панаму и Санблас, в частности, еще больше усилилось в виде этого счастливого человека. Вопрос. Кто привил ему такую тягу к разработке, экспериментам и научному подходу? Во всех его делах. И второе, что делает его таким счастливым. Естественно, интервью с Эриком мы еще возьмем. Я ему задам все вопросы, которые э, под этим видео были. Друже, свяжись со мной любым способом. Все контакты есть в шапке канала. Telegram, Facebook, Instagram как угодно. И книжечка уедет к тебе. Поздравляю! А мы идем дальше и я продолжаю вам рассказывать о дне на лодке. <свес> Тут снимается бабло. Банкомат. <свес> ну, машинка здесь самая обычная. Ничего здесь уникального нету. Выбираешь английс Ну и, короче, дальше уже снимается, как обычно. Здесь снимать бабло можно только по 250 баксов. И комиссия за снятие 5.25. Ричбич. И банкомат здесь находится полицейском участке здесь был когда-то банкомат еще в Портабелла. мы куда сейчас приедем э, покупать еду и вот там этот банкомат увезли из стены автомобилем зацепили его дернули и уехали вместе с банкоматом такая вот у них здесь печальная история бена <звы> Так, а что мне надо? Мне надо купить себе пиво, бальбоа. Возьму-ка себе кахету де корона. Вот литровый ром стоит 9,85. А 1,75 литра 22,50 винишка в пакетиках Короче все я уже все купил что мне надо а мне на самом деле не надо ничего. Ну все продукты куплены я заплатил 23 доллара Ну это как бы такое это было не обязательно главное было снять денег в банкомате для местных покупок я на самом деле сейчас трачу совсем немного поэтому ну, просто не должны быть хоть чуть-чуть на закате ну что друзья салют динейро и амур как говорят в испании здесь наверное также Ну, и заодно я решил заказать пиццу, потому что сейчас мне сделают пиццу самую вкусную, самую классную. О, ла-ла. пицца. pizza пицца. Йокеро пицца. Йокеро пицца. Йокеро пицца. Okay. Like... <laughs> no, no, no, no, no. Okay. Ну вот барчик у нас к концу на сегодняшний день и подошел. Осталось только взять пивище и сложить его в холодильник, а потом сесть и немножечко поработать. Вот тут мне Дина что прислала. И, кстати, помонтировать сегодняшнее видео, которое вот прямо отсняли, прямо свежак, через несколько дней мы его запостим в эфир. Поэтому я вам еще сейчас покажу, как это все монтируется. Ночной офис. Работать можно как раз прекрасное время, когда никто не трогает. Привести все дела в порядок. Салют. Здесь, кстати, корона там, по 70 центов, наверное. Ну, недорогое, в общем, пиво. Хотя местная борьба вот эта красная в баночках, еще дешевле. Оно стоит 4,50 за 6. А тут у нас монтажечка для видео. Сначала нужно видео перегнать. Для этого мы сделаем новый проект. Тут, на самом деле, все просто. Вот так вот просто берут файлы и накидываются сюда на таймлайн. И вот так один, потом второй. И в этом месте будет состыковочка. Вот так собираются все ролики, а потом спецэффектики, а потом звучки и прочее, прочее. Вот так вот это все и происходит. Ну что, у нас по времени уже 9 часов, так как здесь встают все в 6 утра и в принципе в 6 вечера темнеет. 9 и 10 это уже такой, такое время, когда в основном все идут и ложатся спать. И я, между прочим, не исключение. То есть я стараюсь после 10 не ложиться. И вот, наверное, время. Тем более компьютер будет до утра занят. Я буду импортировать файлики, которые сегодня наснимал. Поэтому, наверное, монтировать я все-таки сегодня уже не буду. Ну что, друзья, подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить лайки, пишите комменты, ну, вы, в общем, в курсе. Все, до встречи на следующей неделе. Пока!